У вас маленький ребенок, а вы не знаете, чем его накормить. Сегодня расскажу вам, как приготовить детское питание для ребенка до года. Готовить будем картофельное пюре на основе грудного молока. Каждая мама заботится о том, чтобы ее ребенок был здоров, а питание – это один из главных его источников, поэтому сегодня мы приготовим здоровое и полезное блюдо, которым можно кормить деток в возрасте 4-6 месяцев. Основываясь на этом рецепте, вы можете приготовить подобное пюре из любых овощей, импровизируйте. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Картофель 150 грамм, грудное молоко 50 миллилитров, количество порций 1. Подписывайтесь. Комментируйте и ставьте лайки. Удачного дня!